Всем привет, с вами канал Юри Сет". Сегодня я хочу проверить один Сегодня я хочу проверить один миф э, По поводу Кока-колы и Ментоса Никогда не пробовал Что-нибудь такое натворить что Действительно наступает реакцию, там Все остальное Ладно, сейчас проверим да У тебя есть еще деньги? Если неудачная попытка будет. <свят> Я аж типа криворукий Да ты, ладно, снимай, Не считай камеру. Я люблю шатать камеру. <свят> И... Снимай, снимай меня. Снимай. Короче, всем поебать. Снимай, снимай меня. Снимай, <смех> Поздравляю, ты запачкал <смех> свой портфель. <смех> Эй, бля, попить нахуй. Блин. <смех> Короче, я все понял. Я все понял. Еще Потом... за одну идем. Я хотел вообще кинуть ее, Туда он. Все, можете пить. <смех> Эксперимент не удался. Её... А И чтобы она покрутилась, короче, вот так вот. Сейчас а -а -а. попробуем еще раз. Угу. Или не попробуем. Или жопа. Короче, ну вы поняли, как она реакция. Короче, Деньги найдешь? Я убедился. Сейчас отожмем у кого-нибудь. Я убедился в том. Я убедился в том, что реакция реально вступает с колой Аккуратней. И. Реально. Походу за этим придется отмывать. И... <решил> я за ваше здоровье. <решил> в принципе, в принципе, если бы я э, кинул бы ее, то она скорее бы всего бы вылилась, потому что напор напору пошел бы вниз. Что насчет того прикола, когда э, приколись над другом, когда ты мента замораживаешь кубик льда? В кубик, ну просто так замораживаешь Потом наливаешь стакан кока-колу кидаешь туда кубик льда. И после чего то поднимается наверх и ну то через какое-то время я пробовал так дома сделать. Эбаем творный. Этот, этот школьник, этот школьник, он просто ходит с нами все время. Подписчик! Первый раз пришел. Он даже не подписан на канал. Пока нет. Пока нет. Он еще думает вообще то должна я должен смотреть нормально не похуй на тебя операторы конченые да я буду. ну все блять я обидился стой достаточно снять нет стой. монтировать не умеешь нет, нет да что да. монтировать не я не умею Помню. монтировать у меня уже тридцать два видео я монтировать не умею я снимаю только так блять одним дублем я по-моему пришивал это когда в прошлом году, похоже, она пришивать умеет. Да, что-то принимать. Сейчас заезжаем. Это не Миш. Рома, это Данил. Рома будет отмечать. Данил отмечает. Мари, а -а -а -а. оу! А Молодший, он сбился. Тебе <сцвистый> балкон. пошлите в парк Марик спит не, он наверное поставил на беззвучное так можно домофон поставить и не слышно ничего Марик, Марик, Марик. давай Дом... мне мою камеру нет это не твоя камера это твоя камера чувак не моя камера. нет не твоя камера где такие модные косовки правда? на рынке у хачика одного Максим? Нет, а его зовут Хабиби. Она... С... Лянь, да ты богатый сейчас будешь. А, смотри, целый клад. Это тебе за YouTube, понятно? Это тебе партнерка отправила. Да слышишь, ты, жопу, ты... Да, нет, ты ж бомж, я чё, знаю. Бомб, блядь, да ум... Видишь, мне нужно 10 лет на. на нитки. Ну вот, на. Я тебе помогаю. Ага. Моральная, моральная помощь. Алло, я... Марик, а ты где? Первого, по! Ну уйди в конце Иди в, конь, ко иди в конец да, Натяни на мне эту нитку На, на, на руку дам мне ее. Через круг Вот, да а Знаменитая личность, да. все узнают Давай, ты сможешь Марик, ты как нас насчёт, а? Спидой а. с, <с у нас мужик это все время. Сейчас Я буду я буду Опять звоним меня мама. Я ее отжал. Я буду проснимать. Нет, ты что, мне так нравится больше. Пока у меня рука не замерзла, не за ним мед, пока мне не отдам. Я угодляю Она сейчас скоро седет а уже Вы Примите Ваня. меня на руку а? Вот тут-то где? Вот. А, это куку Да, мы, короче, милочный эксперимент был с кока-колой Любите эту кису Так ты вс это время не записывал Не записывал, красная Чё? Ну, я просто хожу с камерой и всё. Даже не записываю. Да ну, я... убейся. Где там она с она она рука у тебя в говне. Данил, помоги. Дани... Данил, помоги. Дани... Данил, помоги. Юра, Юра ты, Юра... ты Да ты да, у меня было там. Я Юры на богу Юрину. У тебя сколько легендаров? Ноль. А у меня две. Отдай мне свой аккаунт. У меня три. Три. А чем горят сколько? Он врет, у него нет легендара. Ну это. Данил всегда пиздец будет сеть. Да, Данил. У меня на одном акаунте. У Данила на аккаунте. Какие же легендарки, как Знаете, а что, если этот просто роль такая, блин, снимать? Усталюба там Макар? Боролась. Нет, да, там нет. А, Макар в КС Батя такой да, у тебя просто Кто? Они уже ушли, мы их видели Кто некоторые? Я не знаю кто Рафаэль нет, Беков, Данил Чёрный Они ходили в Они в ходили. И Белый Имена их скажи Я не знаю их Да что ты говоришь, что ты о одноклассниках мы их видел ну ты не знаешь моих именов, может я просто... Рома! Там есть Рома! Ты тебя есть одна коса? Нет. Какая шутечка хорошая. Не-не-не, тихо-тихо. Слишком серьезно очень. Нам, короче, надо достать шарик. С этой херни. Блять. Вадя! <смех> да не Марик, тебе точно нужен? Да, да. Вот Вадя себе уже покрасил. Нахуй это я сделал, я тебе у тебя противоположный цвет красочной картины. Что ты делаешь? Идите нахуй сюда. А что нам сделают? За что? Это нарушено спокойствие. В административном кодексе написано про это. Нам нужно, короче, ножны салфетки. Сейчас и пойдем и купим. Грузовки.